всем большой привет сегодня будем закрывать на зиму желе из двух сортов смородины чтобы не пропускать новые рецепты лайкните это видео и подпишитесь на канал приятного просмотра берем по пол килограмма черной и красной смородины добавляем 1 килограмм сахара и хорошо все перемешиваем при этом стараемся раздавить ягоды, чтобы выделилось как можно больше сока. Затем отправляем смородину на плиту и доводим содержимое миски до кипения на сильном огне при постоянном помешивании. С момента интенсивного закипания засекаем время и варим ягоды 5-7 минут до начала оседания пены. Дальше огонь снижаем до среднего и даем варенью покипеть еще 3 минуты, не больше. Общее время кипения смородины не должно превышать 10 минут. Иначе желе может не выйти. Снимаем варенье с плиты и сразу протираем ягоды через сито. Стараемся выжать как можно больше жидкости. Получившийся джем начинает остывать и покрываться пленочкой. Поэтому как следует его перемешиваем. И разливаем по сухим стерильным банкам. Из оставшегося жмыха можно сварить замечательный компот. Банки сразу не закрываем. Даем желе полностью остыть при комнатной температуре. И только после этого закручиваем или закрываем капроновыми крышками и убираем на хранение в кладовку. Вот и все! Очень вкусное смородиновое желе готово! В качестве приятного бонуса получаем еще и компот. Пусть вам будет вкусно!